Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Авули, и сегодня я разберу для вас новый геймплей, который нам показали достаточно недавно. О нем, кажется, слышали уже все, но на ютубе его так и не решили разбирать. И у меня сегодня вопрос, почему? Ведь данный геймплей отвечает на огромное количество вопросов, связанных с игрой и связанных с спортом игры PSC 2. По крайней мере, по данному видеоролику мы можем узнать, что PSC 2 выйдет не только в Стиме и на PlayStation, и на Xbox, но а также на прототипных консолях, таких как, консолях, как PSP, Nintendo Switch и так далее. Также, хоть нам показали небольшой кусочек, но мы увидели все таки геймплей. И знаете, у нас будет геймплей как раз-таки в той локации, которая находилась в музее. То есть у нас будет полноценный один город. Скорее всего, у нас будет игра поделена на акты, возможно, да, возможно, нет. По крайней мере, пока что четкого ответа нам разработчики так все-таки и не дали. Но на что нам ответили разработчики, это что главный этагонист все-таки будет являться Ворон. Именно он будет бегать по городу, перемещаться там и ловить нашего главного героя. Как раз таки это мы и можем наблюдать в данном вот моменте. Ну вот, в принципе, вот такой вот получился видеоролик. Да, короткий я согласен, но что мог, то разобрал. В целом, пишите свои комментарии по поводу данного геймплея. С вами был я, Ули. Всем удачи!